Первый признак проявления влюбленности ⁇ это забота. Когда ты видишь, как он из брутального матча превращается в обеспокоенного папочку, знай, ты ему по-настоящему нравишься. Ты сегодня кушала, одевайся теплее, на улице холодно, веди машину осторожнее, не гони, успеешь. Ты что заболела? Я сейчас приеду. Когда он влюблен, он всячески старается окружить тебя теплом. Согреет, защитить от всего и всех Он звонит, пишет смс, спрашивает, интересуется, не надо ли тебе чего И совсем не думая, что навязывается Он кружит над тобой, словно коршун И ему плевать, кто и что подумает Единственное, что его тревожит, это ты Твое здоровье и безопасность Он начинает тебя учить жизни, наставлять на путь истины, Потому что твоя нравственная чистота ему тоже не безразлична когда мужчина влюблен, он хочет заполнить собой весь мир и одновременно защитить тебя от него. Он думает о тебе все время, тревожится о тебе, хочет быть рядом любую минуту. Он считает тебя своей, а за свою он прорвет любого. Если этого не происходит, если он может спокойно прожить несколько дней, даже не узнав хоть что-то из твоей жизни, то прости, но ты для него просто очередная кукла, с которой можно хорошо провести присущее время. Не придумывай себе чувств там. Где есть только похоть, Твой мужчина – это тот, Кто тебя не только хочет, Твой тот, кто тебя бережет.